Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. Это новый выпуск Quick News, на котором мы поговорим о новостях прошедшей недели. Самая главная новость это то, что продолжается черная пятница. Все разработчики софта сейчас выкатили кучу предложений, в том числе и скидок, но и также бесплатных плагинов. По скидкам вы можете пройти на такие сайты, как плагин Бутик, Аудио Делюкс, их очень много, либо на сайты тех разработчиков, которые вас интересуют. Они сейчас все вывесили на главной странице, собственно, свои предложения. И самых таких вкусных, нам, по моему мнению, это Sound Soundtoys. Все мечтают об этих плагинах уже довольно давно. И сейчас можно купить их всего за 220, точнее 230 долларов за весь набор. Поверьте, это того стоит. Я давным-давно за примерно такую же цену покупал. И это прям действительно достойный плагины. То есть все, что представлены в этой линейке, они просто все имеют место быть и отлично звучат. Также... Melodyne анонсировали скидки на некоторые свои пакеты продуктов, точнее, Solimony Melodyne. Также Isotop делает распродажу своих пакетов, таких как Music Production Suite и так далее. Так что обязательно заходите, посмотрите. Но помимо скидок, давайте поговорим также о бесплатных плагинах, которые также поступили, скажем так, в доступ для всех нас. Первый из них это Isotop Vinyl или Vinyl. Который эмулирует, собственно, работу винилового проигрывателя или виниловые вот вот особенности призвуков Там есть и шум, и нойз. На самом деле, плагин довольно давнишний он появился, по-моему, чуть ли не 10 или 20 лет даже назад. И из давно его раздавали как бесплатно, у себя на сайте. Но тут они решили его обновить, естественно перерисовали интерфейс, но также добавили много интересных функций. Поэтому переходите на сайт изотопа и посмотрите, если вам интересно, очень классный плагин для low-fi звучания. Далее у нас э, есть анонсы от Slate Digital, э, для тех, у кого есть подписка All Access Pass, там также будут добавлены абсолютно бесплатно, просто в доступ новые плагины, они сказали, что будет много новых плагинов, точное количество пока не говорили, но, например, уже анонсировали такой плагин, как Fresh Air, который, говорят, будет очень вкусно музыкально добавлять высокие частоты, поэтому без резкости, без назойливости, то есть будет прям такой приятный верх воздушный. Ну посмотрим, на самом деле у Slate Digital уже есть подобные плагины в линейке, но может быть здесь что-то новое Какие-то новые алгоритмы Посмотрим Далее, Autority Выпустил плагин Dr. Drive Который эмулирует Педаль овердрайва Horizon Devices Precision Drive я сам еще не тестил, но э, западные коллеги на Ютубе говорят, что это прям чуть ли не лучше, даже чем оригинал, э, чем сама педаль. Вот, в общем, посмотрим также переходите. Все ссылки на перечисляемые плагины я оставлю в описании к этому ролику. Так что посмотрите, изучите. Э, и еще один плагин это Mellow Muse э, EQ1A. В котором нам обещают, собственно, аналоговый эквалайзер очередной, но зато он бесплатный. Но в нем также обещают минимальную фазовую задержку, фазовые искажения при работе с частотами. Так что тоже можно попробовать. Переходите по ссылке и просто скачивайте бесплатный плагин. Ну, думаю, для тех, кто любит аналоговое звучание, вполне в коллекцию подойдет. Также у нас произошел период больших обновлений, вы наверняка слышали, у нас обновился Ableton 11 версия, у нас обновился Pro Tools версии 2020, вроде там даже пообещали встроенный Melodyne, а, также у нас обновился... А... Cubase, также 11 версия вышла, и, конечно же, обновился Logic 10.6, о котором я уже рассказывал в предыдущих новостях, посмотрите, если не видели. В общем, обновления идут полным ходом, также, естественно, сейчас все тестируют новый процессор от Apple M1, про который я тоже уже рассказывал, вы наверняка про них слышали, в частности, ребята с канала Present Day Production, потестировали новый mac mini э, на базе процессора m1 вместе с logic, ом. правда они использовали естественно только встроенные плагины, потому что пока поддержки от сторонних э, толковой нет э, но они использовали встроенные плагины в logic 10.6 и им удалось э, сделать проект с 1000 плагинами, причем там плагины были довольно тяжелые э, типа, с, э, типа Space Designer и им удалось без такой тотальный систем Overload без тотального систем Overload ему удалось запустить аж тысячу плагинов что очень круто, как по мне, для Mac mini это вдвойне круто и рендер такого проекта у них занял всего 15 секунд что ли, про там небольшой был проект но так или иначе это очень впечатляющие данные, и мне интересно что будет дальше однако пока все советуют не обновляться потому что еще сторонний софт, сторонние плагины не готовы для запуска на M1, и они даже не готовы для запуска на Big Sur некоторые, для новой э, операционной системы. Поэтому я бы не советовал вам прям торопиться с переходом, но однозначно надо держать руку на пульсе, следить. Я лично уже смотрю в сторону этих новых f плоских процессоров, потому что технология действительно революционная, и для работы, например, в Logic это будет точно э, скачок вверх, в плане производительности, потому что Apple гарантирует полную связку в работе процессора с программой и, соответственно, будут точно выжаты все ресурсы Поэтому осталось только подождать, как, собственно, сторонние разработчики Крупные всех плагинов, которыми мы пользуемся Как они смогут адаптировать свои продукты под новые процессоры M1 И сколько у них это время займет Я думаю, что это года два займет для нормальной адаптации То есть к тому времени уже, наверное, появится какой-нибудь M3 или даже M4 процессор Я не знаю Если по аналогии с apple iOS процессорами, там, A и так далее Поэтому посмотрим, подождем, к чему это приведет Но очень внушающие результаты Я прям реально удивился И, конечно, это прям, прям революция Из мира железок Лично для меня я отметил для себя такую важную новость Это то, что Behringer наконец-то анонсировали Monopoly Это офигительный синтезатор, который был выпущен в 80-х компании Korg Это полностью аналоговый синтезатор с четырьмя осцилляторами Который делает просто... Бесподобные вещи, вы можете зайти на, на YouTube-канал Behringer, собственно, где они уже выпустили еще в мае э, несколько презентаций этого синтезатора, я уже тогда в него влюбился и себе просто прям записал, что я обязательно его куплю. Э -э и вот предзаказ уже начался 17 ноября. Правда, поговаривают, что первые поставки будут только в следующем году и не так быстро, потому что его только-только пустили в производство. Но так или иначе, цена в районе 700 долларов, это довольно дешево для такого синтезатора, поэтому я обязательно его приобрету, наверное, в следующем году, сделаю на него обзор даже. В общем, Behringer молодцы, как всегда, возобновляют аналоговые, аналоговые наследия и переносят его в современность, поэтому будем держать руку на пульсе. Еще одна интересная новость из мира синтезаторов, это то, что ученый и музыканту NGC из Канады удалось сыграть на винтажном старом синтезаторе с помощью силы мысли. То есть была протестирована специальная технология, когда через специальные электроды, подключенные к мозгу NG, был сгенерирован ток который управлял э, старым синтезатором, который называется э, Tonto. Это синтезатор, который сейчас находится тоже в Канаде. Э, на нем в свое время Стиви Ландер записывал свои ранние альбомы и самые такие популярные хиты 70-х. Это большой такой модулярный синтезатор, э, который во всю стену. Э, и, собственно, разработчики к нему подключили вот эту новую, э, новые, эти новые датчики для считывания волн мозга. И вот NGC, она с помощью своих каких-то мыслей попыталась сыграть какие-то мелодии на этом синтезаторе. У нее, в принципе, получилось. Также есть ролик в YouTube о том, как это получилось. И я оставлю ссылку в описании, если вам интересно. В общем, посмотрим, как эта технология будет развиваться. Может быть, через сколько-то лет это доведут до какого-то уже такого обывательского использования. И мы будем писать музыку силой мысли. Ну что ж, на сегодня это все. Увидимся с вами через неделю. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики и нажать колокольчик. Также в описании будут все ссылки на те материалы, о которых я говорил в этом выпуске. Подписывайтесь, вступайте в наш закрытый клуб и телеграм-чат, где мы общаемся каждый день. Ну, я вам желаю отличной недели, продуктивной, успехов, вдохновения. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!